Дорогая, только лишь тебя, только лишь С днем рождения! Поздравляю я тебя! С днем рождения! Удачи и радости желаю. На твоем пути Пусть сияет свет любви. С днем рождения! Вы смотрели новости на четвертом канале. С вами была Анна Смирнова. До новых встреч. Здравствуй. Догадываюсь, что тебя удивил мой звонок. Кот Матроскин звонит не каждому. Мне срочно нужна твоя улыбка. Улыбаешься? Это правильно. Значит, Иори позвонил. Поздравляю тебя с днем рождения. Желаю тебе кошачьей выносливости, крепкого здоровья. Твой, день рождения, твой день обнимаю,